Йоу, а перед просмотром, проверь, что ты подписан, ведь без подписки смотрят и процентов зрителей. Я ваш Клевер, и это первая часть выживания «100 дней хардкора» Майнкрафт П.Е. на 0.14.0. Загружаем мир, к нам присоединяется друг. Привет! Поставь лайк, пожалуйста. Хорошая просьба. В первый день мы добываем дерево. Ну, как обычно. Делаем верстак. И первые свои инструменты. Дальше нам надо добыть овец. Мой друг бездельничал и не добыл ни одной овечки. Так что мне пришлось за него делать кровать. В этот же день мы пошли добывать булыжник. Найдя друга, я решил спуститься к нему. Скрафтил тебе вторые инструменты из камня. И пошел в пещеру. Нашел первое наше железо. Вернулся к другу. Он мне дал э, немного еды. Я нашел курятину. И первый день подходит к концу. Мы спим. Начинается день 2. Не смотрите на тайминг. Там написано день 1. Но вы сами видели, что мы уже поспали. И начался день 2. Мы делаем жилья. Я делаю железные мечи и кирку. И идем рубить дерево. Дерево нам пригодится для первоначального домика. Мой друг уже построил небольшой домик из земли. Но я начинаю только делать. На третий день и да, это не второй день, а третий я продолжаю делать домик. Вот это конечный результат первого домика. Делаем освещение и идем за булыжником. Нашел еще немножко железа. Я думал это 4, а это оказывается 8 штучек. Выбираемся и идем домой делать пол. Ну, естественно, переплавляем дерево, э, железо. Кстати, закрываем дверь, чтобы ко мне не пришел друг и не забрал себе никакой кусочек. Когда железо переплавилось, мы убираем вот это заграждение и начинаем уже делать пол. решил мне немного помочь, но у него всего было, оказывается, четыре булыжника, Два из которых ему, оказывается, были нужны. Я решил сделать окно на вид на его домик! из, Кстати, из грязи. Пошел за песком, чтобы его переплавить. Но уже заканчивается третий день. Начинается четвертый день. Начался четвертый день, я сделал табличку, чтобы писать, какой сейчас день. И да, не обращайте внимания, что тайминг дней идет немножко не в ту сторону. Делаем стекло. И делаем окна. Делаем еще одно окно. Делаем себе нагрудник. Я увидела этого скелета и решил с ним посражаться. Ведь в этой версии игры выпадение брони из таких скелетов равно 100%. Вся броня мне выпала. Я ее, естественно, одеваю. И да, там зачарованные две вещи. Это нагрудник и шлем. Заходим в дом и доделываем пол. Делаем табличку, чей это дом. И чей этот дом? Красуемся перед другом этой броней. И делаем еще один кадр, на всякий случай. Уходим домой таким видом, хотя это очень неудобно. Я сделал картину, получилась вот такая. Прикольненькая картинка. Я взял яйцо и это будет лотерея на лайк. Сейчас мы его кидаем. И с вас лайк и подписка ведь вылупился курятина. Мой друг затаскивает эту курятину ко мне в дом. И заканчивается четвертый день. Начался пятый день. Я пошел сражаться с зомби в надежде на то, что из него выпадет железная лопата. Но она не выпала. Заодно убью паука, чтобы сделать убочку. Я хочу сделать загон для этих куриц. Делаем загон. Нам не хватает ни милогеева. Заодно берем побольше семечек, чтобы их можно было увеличить в количестве. Доделываем загон. Затаскиваем туда куриц. Ждем, пока еще одна курица вырастет. Кстати, да, я увеличил загон. Добываем еще семечек. День пятый закончился. Начинается день шесть. Размножаем курочек. И делаем тропинку. Делаем тропинку до наших курочек. до речки. Там в будущем я хочу сделать небольшой мостик. Самый легкий и простой мостик. Друг попросил ударить меня один раз. Но я не хотела его ударять. Вдруг у него одно сердечко или меньше. Но он меня ударил. И из-за этого он получил лопатой. Оказалось, у него было много сердечек, он просто попросил меня ударить. Второй раз размножаем курочек. Вдруг пытался сделать это на лайк, но ему не выпала курица. Я не знаю, что бы мне еще поделать, поэтому я просто бегу. Бью друга. Он пытается сделать еще одну лотерею на лайк. И он просрал два яйца. Но, к сожалению, ничего не выпало. Я убираю ненужные вещи в сундук. И хочу идти в шахту. Я пишу другу, что я иду в пещеру, и пусть он мне говорит, когда наступает ночь, чтобы я мог поспать, ведь я кровать возьму с собой. Я еще говорю, чтобы он кормил моих корчик, чтобы их было больше. Вот и заканчивается наш пятый день. Мы спим и просыпаемся уже на шестой день. На шестой день я ухожу в шахту. Шахты у нас нету, я нахожу железо, и поэтому я начинаю копать здесь. Я ухожу в шахту с мыслями, надеюсь, я найду хотя бы один алмазик. Копаю-копаю шахту. до бедрока это главное в этой версии майнкрафта потому что в чем прикол хотите узнать а я вам расскажу что в этой версии майнкрафта нет координат и поэтому приходится доходить до бедрока и считать блоки допустим я сейчас нахожусь на нулевой 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 на 12 высоте больше всего алмазов, и я решил копаться здесь. Копаем длинный туннель, чтобы потом делать разветвление. Спим. Начинаем делать комнату. Я вместо печек скрафтил непонятно что. Поэтому крафтим печки. Делаем побольше кирок. И копаем туннель. Это первое золото, которое я нахожу. Хоть оно и бесполезно, но для починки моих э, сетов брони оно пригодится. Я чуть не погиб от голода, поэтому я бегу и приплавляю себе свинину, чтобы она больше э, дала. Это мой первый алмаз! Когда об этом узнал друг, и когда я ему рассказал, он просто был в шоке. Выкапываем его по сторонам, чтобы знали, что здесь нет лавы. Если будет лава, мы ее перекроем, спим и дальше продолжаем выкапывать алмаз. Лавы здесь не было. Выкапываем уголь, чтобы он ну, побольше факелов было. И возвращаемся к алмазам. Да, здесь есть лава, но ее немного. Ничего страшного. Просто насладитесь этим моментом. И да, я начинаю продолжать копаться. Копаю, копаю и нахожу, что вы думаете, конечно же шахту с большим количеством золота. Я думаю, если когда я выберусь из шахты, я дам другу все это золото, и он сделает себе full set этой брони. Вот это лавовое озеро. Здесь пока нет никаких мобов, что очень даже странно. Скорее всего, это из-за лавы, потому что она дает какой-то свет. Спускаемся очень аккуратно, кстати, да. Чуть с этого спуска я не умер. Чуть не выпал в эту лаву. И находим эти алмазики. Но тут полетели скелеты! Я закрываюсь этими же этими блоками. Просто для того, чтобы меня не убили. И зову друга. Чтобы он мне помог с ними разобраться. Первого скелета я убил. И хотел уже забирать себе алмазики. Но тут я увидел второго скелета. И да, там выпали еще несколько скелетов. Они просто разбежались по всей шахте. Друг зашел в игру. Хотя он и так был в игре. Он просто вышел для того, чтобы зарядить телефон. Я жду. И он, оказывается, поплавал в лаве. Мне его обидно. Иду-иду. Блин! Блин! <срес> блин. Сорян, я старался. Я как мужественный человек увидел скелета в броне и решил забрать себе алмазики. А то вдруг еще какие-нибудь мобы появятся. А я их вообще никогда не заберу. Мне друг написал. И покинул игру. Я захожу, опять закрываюсь и думаю над планом. Понимаю, как это можно сделать. Беру в руки кирку. Смотрю по сторонам, выхожу. Застраиваю лаву, чтобы меня туда Никакой скелет не столкнул И просто ухожу Выход обратно в мои катакомбы я не нашел Поэтому мне придется странствовать и копаться вверх После того, как я выкопался и нашел эту шахту Я иду к себе домой Так как друг умер Я заполняю его мечту эту сауна Закончился 14 день Ну, начался 14 й день Я переплавляю все свое железо, которое я нашел за все время в этой шахте. И решил сделать себе алмазные инструменты. Сделал алмазный меч и алмазную кирку. У меня еще осталось целых три алмазика. Я не знаю, на что их тратить. Может быть, потратить их на стол зачарования. Я пошел делать ему могилку. Сделал около его построения, где он что-то пытался построить. И сделал небольшой крестик. Выкопал гроб. Добыл березу. Закрыл это. Сделал полуплиты. И закрыл, как будто это гроб. Далее я хочу взять табличку и написать, чьи это, это похоронение. Но сейчас уже день подходит к концу, и я пошел спать. Я иду для того, чтобы докрафтить немного и нечаянно крафчу вторую алмазную кирку. Пишем табличку на могиле моего друга, похоронение друга. А если вы хотите это, кстати, увидеть это его не, не настоящее имя, серии, я то напишите такое в комментариях. Я хочу больше не спалить его настоящее имя. Как вам получилось? Даже цветочек есть. Идем и делаем, ну, типа мостика. Делаем его специально непонятным, чтобы это была, как бы, авторская идея. Какой-то там день подходит к концу, и мы идем домой. Делаем забор у нашего типа мостика Потом мы будем здесь рыбачить День 16 оказывается Я решила немного сделать по-другому эту могилу Ее усовершенствовать Потому что она как-то получилась не очень хорошо и если вы хотите, чтобы во второй части этот человек пришел еще раз, то есть мы его могли возродить, то пишите в комментариях, я хочу друга. Крафчу сундук и ставлю его, этот сундук будет для будущей постройки во второй части. И мы спим. Добываем обсидиан, ведь я хочу в этой части уже сделать себе портал в ад. Добыли обсидиан, выбираем место и начинаем строить этот портал. У нас даже остались лишние блоки. Убираем этот один блок. Оказывается, еще было два, которые я забыл добыть. Крафтим зажигалку и идем активировать портал. Активировали, ну, выламываем это дерево для красоты. И активируем портал. Как только я активировал портал, время на часах показывает уже... И мы ложимся спать. И да, первая часть выживания 100 дней закончилась.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 Начинаем ублагостраивать наш портал Берем ресурсы из этого сундука и мы начнем делать крепость.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 Вначале ничего путевого не падало, но потом первым делом выпадает зачаренная книга.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 Пустой, у меня есть важная информация. Подписывайся на канал, так как без подписки 47,7% зрителей.